И всем привет, меня зовут Макс. Риск, это вторая серия по игре Зумба. Смотрите, у меня есть, как я там зовут? Не, у нас был в прошлом серии Бык. Так, так, так, где у нас тут Бык? вроде бы где-то он тут. Вот он. Да, да, да, это он. Дальше у нас идет Брюкс, и вот у нас Моли. У нас она выпала. Сейчас у нас Брюк такой сильный, опасный. говорю что говорил вам в прошлой серии, что Моли. Зайчик, да, такой у нас. По скорости, ловкости, брюкс, сила, а по жизни бык. В прошлом серии ссылочка будет в описании. Так, открываем. Два часа. Э, сколько сейчас время? Сейчас нужно. М да, два часа. Давайте разблокировать завтра откроем. Так, открываем сучок. Конечно лагает. Извиняйте, но игра лагучая. И даже еще при записи она стала еще лагучей. Ну и ладно. Так, смотрим, все окей, события. О-о-о! новые события. Забрать награды, собрать. Жетоны, жетоны, билеты. Так, награды за ранги. Так, куда клацать? Что ждать? 8-3 часа события. Так, куда нажимать? Как играть? Что, неужели ждать? Эй, у меня 185 билетов. Вот, смотрите, клацаю. Верху там миссия что нет ну давайте одиночно пойдем или дуэлька да то можно соло выбрать дуэлька или скоро тройная ж битва пока что соло там побольше там монет о сундучок как в клэш рояле был а у brawl stars такое нету а ну там есть ежедневные как и тут кстати есть нажимаем значит магазинчик это блин ну что ж такое логучим так Конечно, рекламы. Ой, ежедневные акции. Вот они находятся. 150 монет, плюс одна штучка, но это много смайлики. За сколько? За 185. А, они дают нам. не это классно. Это что было событие? Это здание здание у нас тут. Я перепутал. Их много. Так, профиль заходим. Ну, в общем, как-то так вот. А, вот события. Где тут, смотрите-ка, на достижение, ясненько достижение. Награды за достижение. А, это миссии, события, это миссия. Я думаю, события, что-то новое открытое. открытие. Вот, события, вот награды. Блин, что я говорю вам, активировать. А, ну да, за деньги. Так, события. Наверное, я не успел, да? Ладно, жаль. Но если вы хотите, чтобы мы поиграли в события, то... Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И мы поиграем с событием. Смотрим. Первое место, там срок 4, блин, не успел. Ладно. Иди отсюда, иди отсюда. Сейчас получит меня. Так что это такое у нас. Так, так, вроде бы у нас пушка какая-то. А, копье, копьем Да, он так называется. Так, прыжок. Маленький, но прыжок. Штучик. О, лис. Пятого. Ранга силы. Так, прячемся в кустах, идем искать. о, -о, -о нашел, нашел, нашел. Идем искать. Сейчас сейчас я играю на телефоне, так что извиняйте. Ах кто такой, типа лучай? Ладно, отступаем. Так, так, так, так, так, пособираем. Что это такое у нас пушка? Отлично, бомбочка. У нас нет бомбочки. Это у нас серебряная бомбочка. Есть разные бомбы. Это у нас бронзовая. Как ютуб кнопка? Бронзовая за 100 тысяч подписчиков. Не-не-не, да, бронзовая кнопка. Не, подождите, я только нет. Серебряная, золотая и бриллиантовая. А тут у нас есть бронзовая. ее мое что лагает, и так нечестно. Так вот видите, вай-фай плохой. Ух ты! Получаем жентончики. Так, так, так, смотрите, туда идем. Тихо-тихо-тихо. Да не, иди отсюда. Больно, блин. мне не было килки. Надо было убивать, убивать охранников. Они всех к охранникам, потому что там есть хпшки. Они самые очень хорошие пополняют. Там на 3 хпшки. А у нас э, эти хпшки по 5. 5.5 там. Да, бывает по-разному. Я не слежу за этим. Так что извиняйте. Так, не заходим, да? Снова эти лаги. Безумие. Что у нас только новенькое? о рейтинг давно не заходил рейтинг. Так, место миллиард. Миллиарды. Так, давай ты. Так, какое место тоже миллиарда Нет, 484 тысячи места. 325 кубков. Тут по 2к. Вообще шок. Просто 2к. Ладненько, давайте пойдем еще раз. лишь же давайте возьмем. Как там ее зовут? Брокс, Роза, не знаю, ух ты, ух ты, ух ты, ё -моё. о, солдат, о, копье, копье, хоть что-то, но ну, нам поможет в дуэли с этим охранником, который хочет нас задержать из зоопарка, то, что мы избежали, ну, это наша воля свободы, блин, почему не попадаю, прошу, стой, а, это ещё девочка, ну, ладно, извиняйте, копье, бронзовое, это у нас обычно копье, да? Значит, у нас бронзовая. Потом идет серебряная, такая вот очень красивая. Потом видите. О, бронзовая, это уже получше. О, там пушка отлично. Вот нам бы пингвины сейчас, мы бы ее так быстро бы катались. Осталось 25, вот не пойму. Чего? Ну ладно. О, кустики. Ну, акустики. Ну такие себе акустики. Куда идти? Где центр? Подскажите, пожалуйста, где центр? А, понял, понял, понял, я уже вижу красный зон. Блин, блин, уходим, уходим. Ай-яй-яй-яй. А, а, -а, -а, -а, -а, а, пока что не идут, не идут. <кхм> Но потом пойдут, конечно. Так, время там есть. 14 в живых. Ясненько. Так, иди отсюда. Ой, хитрый-хитреец, мелкий. А, как у него попасть? Ну, почему он такой дальнобойщик? Бомбу, бомбы, вот, они получше бьют. Так, аккуратно. Я тоже так могу. Не подходи. Так, бомочки мы взяли. Блин, лаги, лаги, ах ты такой хитрец, мелкий. Иди отсюда, пожалуйста, не подходи. Блин, задрали меня. Луки взяли. Откуда я знал, эй! Как нечестно. Так, а он там уже сгорится, блин, а он выжил, ну что за мной идет, да, блин, я вообще тут ничего не вижу за этих кнопочек, вот бы на пока было бы попроще, да, если вы продолжение на пока, то ставьте лайк, так, ох ты хитрец, хитрец, я хочу выжить, блин, у нее слишком большие пушки, да блин, вы это видели, у нее просто мощная пушка, Офигеть. Сколько кубков? 17, 2 монеты. Да хорошо, пока не Все хорошо, мы идем к лучшему. Угу. сундучок отлично. Так, не заходим. сундучок А, ну вот такой вот. Давайте выбираем другого. Бравлера. Угу. Моли, Моли, выбираем. Я бравлер. Прикольный у нее напарник. Думаю, это сила. Что? Моли может из один предмет, а все равно в бой надеть, вот надеть нужно, а то она еще не пойдет. Так, значит ты одел, а ты нет, надеть, надеть. Отменить. А что -то, только один? Вот, блин, жалко. Так, тройную или же я копью еще получше? то да, я думаю тройную пока вместо получше или копьем? Да, я сам не знаю, соцсети. В общем, всем привет, друзья. Блин, это уже вторая, да, кусочек. Вчера мы просто прервались. Выключусь. Видеоролик. Вот и все. Привет, Макс, риск ЮТ. Привет, Google Play. Ну что ж, давайте, что, один час ждать? Вот, блин, один час. Сейчас я играю на телефоне, как вы знаете, с событием. Я тут кое-что понял, что события это награждение за то, что мы, за то, что мы играем за со двух, как там он называется, солом и двухмерная атака. Нет, блин, что я путаю? А дуэли, дуэт, дуэт, точно дуэт, дуэт, дуэлька есть. Э, нет, нет ее. Это как Fortnite, кстати, я вам покажу, там есть некоторые из Фортнайта взяли. Вы скажете, что они плагиатит Фортнайт, плагиатит Брау Старс? Неужели они станут самыми лучшими? Ты да не знаю. О, смотрите, разблокировать на 1492 очка. Очка это у нас кубки, да, как я понял, как Брау Старс. Вот разблокирован достижение 1 награда за достижением. Так, 0 из Что это значит? Что мне делать? Главный хищник, ага. убивай всех кого можешь и зарабатывая бонусы очки понятно, а чем выше тем у нас больше бонусов и мы сюда нажимаем события и получаем награды, получаем миссии, Улучши одно персонажем, блин, я улучшил только вот не успел и сразу заново улучшай, вот блин, там что такое было, кстати, награды, только вот почему не открывается мне, а, ну открылось Конец сезона, шесть дней. Вчера было всем и этот кусочек добавляю обратно в мотивизацию, как это называется, редактор, я вообще не в курсе, с этим водовать, посмотрим, так-так-так, о, что он такое, ускорить ящики, так мне что помогли, помочь всем. Кстати, да, они помогли посе большое держите взамен, еще товарищи. Нет, спасибо. Ок. А, пригласил. Вот я вот немножко пропираюсь. Пожалуйста, подпишитесь на канал Риск Старт. Там 1017-170 тысяч подписчиков. Блин, как-то переборщил. Ну и ладно. Вот, значит, мы прокачали вчера. Это было у нас где-то 0. А теперь у нас уже 200 кубков. И, кстати, минутку. Брюкс, он сила, да? У него 450. Пи... 15 нужно до 500 накопить, поэтому мы, мы вместе с вами пойдем играть. Блин, какой-то я сухой, честно слово говорю. Что-то сегодня не такой день. Блин, ну и ладно. Так, так, так, так, так. Хлопано. Так, Хопана. так, так, так, тихо. Хочу собрать, хочу собрать. Тихо, тихо, тихо, тихо. лопана лопана Отлично. Убили охранника. Да, это был охранник. Он такой безопасный, зато упадает бонусы. А бонусы, как мы знаем, офигенные. Так так, выходим. Блин, блин, враг, враг. о о смотрите, вот хитрец, а, на тебя. А ну отдай. Пошел вон. Пошел вон! Капкан тебя! Пошел вон! Кому сказал она? Брысь, вот так тебе нужно. Мы же Брюксы, нас все боятся. Мы сила, мы жизнь. Ну, по большему счету мы сила. А вот быки жизни. Они еще бегучие, кстати, тоже. Так что вот так вот так кидаем бомбочку. Так я вот не нашел. Ай, снайперский. Е-моя, получай. Эй, -э -э, тихо. О! Блин, блин, блин, уйди, уйди, уйди. Получай. Так, карта, карта. Куда идти? На центр, блин, блин, туда нужно идти. А, не подходи, не подходи ко мне. На. Так, спрятались, отлично. Так, переждем, переждем. Тихо, видите, везде, везде. Так, так, хопа на. Ох, косы, косой, косой. Косой. О, попал. Красавчик, спасибо, спасибо взамен. О, Фортнайт, а? Или нет? Это бочка, скорее всего. Ох, хитрец, мелкий! А ну иди сюда. О, хитрый, мелкий. Он все ворует у нас тут. Он получит от нас еще. Ох, какой хитрец! Он а ну иди сюда. Понял, понял, иди отсюда, все. Там вообще сильный, смотрите, карта сражается, то как Fortnite. иди отсюда, уйди, кому он сказал. Давай, давай, пока. Вот видите, Fortnite. мы тоже можем вставить. О, там хорошо, как можно. Так, ускоряемся немножко. Вот это, блин, да что делаешь? Хватит тут воровать, уа, получаем так а ну иди отсюда моё мо моё моё моё моё моё моё моё моё моё моё так Вс, кто не успел то будет умирать от нас то есть сам уйди ой ой ой больно больно же чувак это ж больно а что убили его нет предмече тут лагает Игра гучий правда да, блин, у меня мало ХП, от меня, отстань, а, -а, -а, а, блин, ну не монстры, <laughs> блин, их мало остается, они такие еще мощные. Так, смотрим, вы вот, ну и ладно, ящики, ящики заполнены, поэтому не можем собирать. Это проблемка, друзья, это проблемка. Да, браво, старости нет такой проблемы, поэтому не жалуются. Эх, эх, час, да ждать, блин, это мною, что он скажу. А может давайте посмотрите другие видеоролики. Ссылочка в описании на прошлый. И через там недельку или там, пару дней ссылочка на следующий видеоролик будет. Ну, там, на любую игрушку. А если где -то продолжение, то нажимайте на следующий эпизод. Вот так у нас э, канал расположен. Ну, думаю, понятно. В описании. Всем удачи. Всем пока.